Всех приветствую. Сегодня две посылочки. Одна вот такая большая, 8 Одна долларов. Одна, вот... Одна маленькая. Начнем как тебя с маленькой? Я практически предполагаю, что это такое. У меня похожа ручка. На не, это не ручка. На ручку она даже не похожа. Это пилочка для ногтей, что ли. Для мамы. Да. А Мам. Такая вот пилочка у нас. Мама, попробуй на себе. Будешь пробовать? Такая интересная пилочка стоила на 16 центов. Ссылочка будет в описании. В рублях не знаю, я не помню, чтобы я вообще этот товар заказывал. Ну, гляну, ссылку дам, если что. И вот такое что-то большое. Огромное. Запаковано очень хорошо. Тут пакет, потом вот это поролон или как это называется. Неужели это ключи? Почему? А, нет. Да, кстати. Это зарядник. А, можно не втекать, Надо для заряжать, для телефонов. Я, кстати, не помню, сколько на, он... А, на 3 ампера. Три 3... дырочки 3... для трех устройств. Довольно быстрый зарядник, кстати, понял, 3 ампера. Сейчас, кстати, мы его проверим, на 2 он? На, на 3 или не на 3. И вот ключи, которые рекламируют везде. Тут эффективные, практичные, легкие одним простым движением руки, экономить время, силы. Здесь все описано. Которые... Разводные ключи, которые захватывают. И откручивают. Интересно, чем мы сейчас попробовать. Тут два. Такой вот большой. И маленький с двумя насадками. Кстати, деньги меня за них уже вернули. Товар бы вроде не пришел срок, я подал на них спор, открыл спор, а что это, папа? и мне вернули деньги, я ключи, такие. Какие Гаечные? Вот я пробовал на велосипеде, отлично работает ключ, захват хороший. Вот, допустим, берем гайку, все, и она тут вообще без движения, не люфтует. Откручивать а вот. Кому -то, кому -то. Ну, когда не болтается. Когда вот ключ вот скользить начинает. Откручивается. Ну, так, так что ссылка на этот предмет будет в описании. Реально, хорошая вещь. Не зря рекламируют по телевизору. Но рекламируют более дорогие. Я нашел мало того, что подешевле, а за еще мне деньги вернули. Товар не пришел. Срок. Что, буду общаться с продавцом. Писать ему. Также продается деньги возвращается, если что не пришло. Все, всем до встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки. комментируйте. Будет еще очень много распаковок, других видео. В с новыми правилами YouTube, которые вступят в следующем году, я поудалял часть ролика. Кстати, вот ручка очень удобная. Держится хорошо в руке. Она из твердого пластика. Я думал, она будет из резины, но из твердого пластика. Ну здесь такие штучки, чтобы не вырвался ключи.